У меня для тебя отличные новости! Нашему любимому проекту под названием Барвих РП завтра 17 апреля исполняется ровно два года, у Барвихи день рождения. И в честь этого замечательного события, разработчики естественно планируют выпустить для нас обновление, и сегодня я познакомлю тебя с полным списком того, что планируют добавить на наш проект. Ну а перед началом данного видео, я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барвихи РП.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 именно завтра, ведь именно завтра день рождения проекта. И глупо бы было затягивать с этим делом. Даже если разработчики что-то и не успеют допилить, то скорее всего это дело разделят на две части. И сегодня я тебя познакомлю со списком той самой первой части данного обновления. В первую очередь, конечно же, планируют добавить новые женские скины. Довольно немалые. Все эти скины ты сейчас можешь видеть на своем экране. Скинов на барвих РП, конкретно женских скинов, у нас реально довольно небольшое количество. Игроки уже давно просили добавить новые женские скины. Также есть информация, что будут добавлены новые мужские скины, но пока, к сожалению, нету никаких скриншотов. Также ты уже наверняка видел такую информацию, что у нас будут добавлены уведомления в Telegram. Будет некая привязка твоего аккаунта к аккаунту Телеграма, в котором тебе будут приходить уведомления, такие как напоминания о пополнении счетов за дом, за твой бизнес и так далее. Будет информация, когда кто-то входит на твой аккаунт. То есть вошел ли ты сам, либо тебя взломали. Также будет добавлена инфа, когда что-то выставляется на торги, будет ли какой-то слет, и все в этом духе. Довольно полезная тема. Также разработчики планируют добавить на барвиху РП некого рода бусты или бустеры, кому как угодно. Что это такое объясняю на примере. Это что-то вроде тех промокодов на игровую валюту, после введения которых нам с тобой необходимо отыграть определенное количество часов, чтобы получить естественно свой приз. Здесь же ситуация обстоит чуть-чуть по-другому. Тебе не надо будет вводить никакие промики, ты просто играешь на проекте, отыгрываешь определенное количество часов и за каждую отыгровку определенного времени ты будешь получать определенные призы. Скорее всего эти призы будут у всех выпадать рандомно. К примеру, отыграл ты в барвиху пару часов и получил x3 на донат или x2 на опыт. Закончил какую-то линию квестов, получил x2 на опыт и x3 на донат на 4 часа. Повысил уровень с 1 по 5, получил временную машину на несколько часов. Повысил уровень с 6 до 10, получил скин на сутки. Повысил с 10 до 20. Своего свой уровень, получил випку на 12 часов, повысил уровень с 20 и выше, получил 150 доната, машину на 12 часов и випку на сутки. Довольно крутая тема, особенно для тех, у кого нет возможности задонатить на проект. Разработчики подумали о тех игроках, которые не донатят. Теперь даже у этих людей появится возможность получать халявную донатную валюту, получать донатную випку, хоть и на время, но это уже хорошо, а также получать какую-нибудь тачку на время. что тоже довольно неплохо. Грубо говоря, ты просто играешь в свой любимый проект, отыгрываешь определенное количество часов. И естественно, чем больше ты отыгрываешь, тем лучше ты получаешь призы. Довольно прикольно. Плюс это очень хорошо должно сказаться на онлайне проекта. Что немаловажно, разработчики планируют создать и вводить промокоды в игру, за которые мы будем получать с тобой халявные рулетки. Очень много людей любят ролики по рулеткам. Очень много людей мечтают приобрести себе рулетки, пооткрывать их и испытать свою удачу. Но у этих людей, к сожалению, не всегда есть возможность задонатить на проект, либо у них просто-напросто очень мало игровой валюты, и они не могут приобрести себе данные рулетки. Но им бы очень этого хотелось. Теперь такая возможность будет абсолютно у каждого. Сразу скажу, что в честь дня рождения также будет добавлен промокод, за который мы будем получать эти рулетки. Есть еще такой небольшой спойлер, то что будут добавлены еще кое-какие рулетки на проект. А конкретно стартовые и рулетки в честь дня рождения. Стартовая рулетка разработчики говорят, что будет крайне дешевое. Не знаю, что будет нам выпадать в этих рулетках, насколько они будут отличаться уже к привычным нам классическим рулеткам, какая у них точно будет стоимость и можно ли будет вот эти новые рулетки также получать бесплатно за какой-нибудь промокод либо за выполнение каких-либо заданий. Пока такой информации, к сожалению, нет. На тест-сервер я еще не заходил. Я хочу дождаться второй части обновления, когда добавят что-то крайне интересное, что-то конкретное, когда уже все будет ясно и понятно. Как только зальют вторую часть обновления, я сразу же залечу на тестовый сервер и с удовольствием сниму для тебя данный ролик. Да и скорее всего уже завтра я запущу стрим на канале «Ты давно просил провести стримчанский» и на нем мы с тобой как раз таки протестируем данное обновление. Естественно, если обнова выйдет уже на все основные сервера, то это мы будем тестировать вместе с тобой на Барвихе Успенской. Но если, к сожалению, это дело будет затягиваться, то мы с тобой все это дело будем тестировать как раз таки на тест-сервере. Так что обязательно приходи.